Мы сами себя запутываем в этом. Иногда мы что-то считаем, что смотреть на дождь и как то этим попротить дело жизни – это не мое предназначение. Предназначение – то, что я сразу почувствую и сразу пойдет вообще, полетит куча возможностей. Изобретем в хуп там, как в фильме, таком был фильм очень классный, про это все. Нет, конечно, это что? Это наше ощущение, Какой-то маячок, что-то внутри, что говорит с нами, как будто колокольчик. Мы чувствуем его в какой-то момент. И это каждый день. И, наверное, утром легче всего это почувствовать, когда мы просыпаемся, и еще все это мироздание не свалилась на нас. Там куча дел, обязательств, вещей. Это точно есть. Невозможно такого. Но это Но мы просто запутываем себя. Правда? Точно есть что-то, что нравится. Мы так ведем рукой по своей жизни. Так, что я люблю? Это не люблю. О, а это люблю? Окей. Это мое предназначение. Круто. Мне повезло. Пить чай. Хорошо? Можно попить чай. тогда чай укажет на что-то следующее. Когда мы пьем чай, мы о чем-то думаем. Кто-то приходит нам, о, может быть, это следующее, хорошо, мы подумаем о чем-то следующем, а может быть это, а может быть это, и таким образом мы что-то найдем. Нащупаем. Нащупаем. нащупаем, да, да, нащупаем.